Всем привет! Зачастую животные пытаются избегать контакта с людьми, но бывают ситуации, когда их встречи происходят внезапно и сегодня ты увидишь самые нелепые случаи столкновения человека против животных. Эта женщина хотела сделать красивое фото на память из зоопарка, но хоть фото и не получилось, зато она точно запомнит этот момент надолго. Видимо, льву так сильно понравились эти туристы, что он решил сделать так, чтобы они остались с ним как можно дольше. Этот попугай явно превзошел даже самого Джима Керри. Ей еще явно нужно поработать над маскировкой. Видимо кошки тоже не любят почтальонов. Этот слон явно придерживается понятия «вижу цель, не вижу препятствий». Вот в чем разница между кошками и собаками. Наверное, этот жираф просто хотел попробовать покататься на велосипеде, когда ты уже много чего повидал в этой жизни и тебя уже ничем не испугаешь. Вот он настоящий мастер бесконтактного боя. Когда ты оказался счастливчиком по жизни и купил куриц по цене яиц. Всегда найдется рыба покрупнее. Когда этот парень пришел к себе домой, там уже поселилась совсем другая семья. Видимо, этот котик тоже хочет научиться играть на пианино. В следующий раз этот парень явно будет намного аккуратней с этим жуком. Когда ты с хозяином на одной волне и умеешь оценивать его шутки. Когда собрался поймать себе ужин, но сам чуть им не стал. Когда не очень любишь, чтобы тебя кто-то трогал. Видимо, перевес есть не только в лифте. Этот орел явно понял, что проще отжать рыбу этого парня, чем ловить ее самому. So I guess you want this fish. It's not very big fish, but you can have it. <laughs> There you go, buddy. Well, that's awesome. Alright, right, I'll keep trying to catch more. Тот момент, когда впервые пробуешь то, что сварила твоя девушка. Когда ты живешь в Австралии и к тебе приходят незваные гости. Если вы опоздали на работу, то всегда можете сказать начальству, что вам на капот присел слон. Наверное эта рыба хотела клюнуть на червяка. Видимо этот страус тоже решил поучаствовать в велогонке.